Управление вниманием легче всего тренировать на примере решения какой-то сложной, непривычной задачи. Закрывайте глаза. Вокруг бескрайнее пустое пространство. Отлично подходит, чтобы не отвлекаться. Посмотрите по сторонам. Видно что-нибудь необычное? А, вон там. Маленький клочок зеленой травы. На ней пасется большой конь. Можно подойти чуть ближе. Как он выглядит? Темный или светлый? Величественное, гордое животное. Видно, как под кожей перекатываются мощные мышцы. Длинные ноги. А какая грива? Она длинная или короткая? Глядя на такого коня, хочется дотронуться до него. Попробовать оседлать... Унестись на нем куда-нибудь. Он похож на метафору сложной, амбициозной задачи. Непонятно, как к нему подступиться. Что конкретно сделать? В такие моменты внимание начинает блуждать и часто цепляется за бессмысленные и вредные вещи. Кажется, он заметил вас. Вокруг нет никого, кто мог бы дать вам совет или защитить Возможно, это дикое, опасное животное, непредсказуемое. Мощные копыта выбивают искры из камней под его ногами. Накатывает чувство беспокойства. Глаза пристально следят за вашими движениями. Он перестал есть, затих, выжидает. Сердце ускоряется. Его хвост яростно хлещет по бокам, мышцы напряженно перекатываются по груди, дыхание учащается. Обратите внимание на глаза. Они темные, бездонные. Невозможно понять, злится он или нет. Из ноздрей выходит фар. Мышцы живота напрягаются. Кажется, что одно неосторожное движение, и он рванет, собьет с ног. Мощные копыта довершат остальное и втопчут в землю. Сейчас внимание сосредоточено на возможных негативных последствиях. Мозг превращает амбициозную задачу в катастрофу. В таком состоянии бесполезно к нему подходить. Как бы в подтверждение этих мыслей он презрительно фыркает и поворачивается задом. Продолжает пощипывать травку. Нужно обратить внимание на что-то другое, что поможет оседлать этого коня. Что может быть хорошего в этой ситуации? Какие выгоды она принесет? Что если сосредоточиться на ощущениях, которые возникнут после того, как вы его оседлаете? Чувство уверенности, силы, гордости. Да, он может быть опасен, но посмотрите, как он красив. Может подойти и рассмотреть его поближе? Чем ближе ситуация, тем она реалистичнее, и тем проще ей управлять. Подмечайте приятные, полезные аспекты ситуации. Бархатная кожа лоснится на солнце. Представьте, как приятно к ней будет прикоснуться. Перекатываются мощные мышцы. Наверное, он развивает огромную скорость. Ощущение, словно приближаешься к дорогой спортивной машине. Фокусируясь на положительном, замечаешь, что надуманные детали пропадают. Обратите внимание на его большие глаза. Глубокие, с длинными ресницами. Может, с ним не так-то просто сладить, но видно, что он может стать хорошим другом. Отлично. Совсем другое ощущение. Зайдите ближе, еще ближе. Обратите внимание, на нем есть цыгну. Короткий разбег и прыжок. Запрыгивайте на него. Вот так, прекрасно. Какие ощущения? Ноги плотно сжимают конские бока. Мышцы напряжены. Может быть страшно, что он сейчас скинет вас? Непонятно, как будет себя вести? Внимание опять цепляется за негативные аспекты. Руки прочно держат поводья. Они натягиваются. Неприятно врезаются в руки. Он чувствует беспокойство. Нервно ржет. Переступает с ноги на ногу. Хочется какого-то контроля над ситуацией. Руки непроизвольно натягивают поводья еще сильнее. Вах! Конь резко встает на дыбы. Чувство, как будто сейчас он сбросит вас. Опора теряется. Паника. Перед глазами вспыхивают красные мушки. Тело тянет назад. Краем глаза можно заметить, как конь пытается ослабить хватку поводив. Кусает металлические удила. Ему больно. Нужно успокоиться. Он чувствует ваше напряжение. Так вы не проедете на нем и пары метров. Глубокий вдох. Выдох. Возвращаем внимание на мысли, которые помогут получить то, что вы хотите. Все в порядке. Все хорошо. Здесь не нужен жесткий контроль. Что если просто отпустить поводья? Расслабьте руки. Поводья выскальзывают. Бах! Конь приземляется на землю. Хорошо. Еще недоволен? Спокойненько его. Погладьте по шелковистой гриве. Вот так, замечательно. Какие ощущения? Шерсть густая, как волосы. Теплая, приятная. Копыта легонько постукивают по камню. Звук расслабляет. Можно сосредоточить на нем внимание. Отлично. Конь идет медленно. Ладно. Хочется его ускорить. Он явно способен на большее. Что если пришпорить его? Бах! Он резко разворачивает голову. Зубы клацают в сантиметре от ладони. Холодный пот прошибает. Волоски на коже встают дыбом. Голова кружится. Не стоит направлять все внимание только на эффективность. Не торопитесь. Держите баланс. Баланс. Сфокусируйте внимание на приятных ощущениях тела. Он плавно покачивается вперед-назад. Вперед-назад. Тело подстраивается под ритм его ходьбы. Мышцы спины напрягаются и расслабляются. Хорошо. Дыхание ровное, спокойное. В таком состоянии можно получить куда лучший результат. Уделяйте больше внимания процессу начинает двигаться быстрее и еще быстрее. Кажется, что он живет своей жизнью. А что, если он заиграется и сбросит на ходу, не заметит? От этих мыслей становится не по себе. Тело напрягается, становится жестким, костным. Сердце ускоряется. Удержаться в седле все труднее. Ноги плотно сжимают бока, руки цепляются за поводья. Сейчас внимание слишком сильно сосредоточено на возможных последствиях. Появляется страх, но это можно исправить. Сосредоточьтесь на процессе, чтобы изменить точку зрения. Конь ускоряется, но это захватывает дух. Ветер бьет в лицо, насыщает легкие кислородом, освежает голову. Запах приятный? Чистый, свежий, как в горах или на поле. Тело уже адаптировалось к скорости. Мышцы в тонусе, а значит, вы легко удержитесь в седле в случае чего. Посмотрите на коня. -то. Кажется, словно он улыбается, как будто играет с вами. Прекрасно. Можно даже отпустить по воде, раскинуть руки, потянуться. Плотный поток воздуха на ладонях. Спина чуть отгибается назад, голова приятно кружится. Потрясающее чувство. Тело подбрасывает то вверх, то вниз, как на американских горках. Просыпается какая-то детская радость, чувство азарта, вседозволенности. Прекрасно. Кажется, можно так скакать целый день, без устали. И именно так работает управление вниманием даже при решении сложной, амбициозной задачи, с которой вы, возможно, еще не имели дела. Чтобы закрепить результат, прямо сейчас, на выходе, попробуйте взяться за любое дело. Неважно, по работе или по дому. Дело, которое вы, может быть, давно откладывали. И фокусируйтесь на том, каким приятным на самом деле может быть процесс работы с ним. На том, что вы станете сильнее, умнее, опытнее, когда закончите. Как будет хорошо, когда вы с ним разберетесь. Так же, как сейчас поступили седлая этого коня. И результат вас удивит, уверяю.